нас на шаттлбассе везут, куда бы вы подумали? В туалет. А вот туалет, смотрите. Вот сюда мы приехали на машине, подумали, что нужно сходить бы в туалет, чтобы сходить в туалет. Вот на том шаттлбассе мы ехали вниз. Ребята, нельзя здесь. No horse. Beyond the point. Может решила, что мне надо похудеть и еще сильнее. Установил для крутить педали. Когда забыл штатив, он становится таким. Нелегальный пассажир забирает мощность лошадей. И все? Ну а -а -а. а что, мы тебя зайти не можем? А я сижу и что? А я все сижу и что?